Итак, сразу скажу, что в январе было очень-очень мало интересных новостей, поэтому ролик вышел таким коротким. Поэтому не буду затягивать и расскажу побыстрее. Разработчики игры Дуалист открыли исходный код, а также ассеты своей игры. Дюалист это что-то наподобие шахмат и карточной игры, где карточки персонажей выступают в качестве шахматных фигур, в 2020 году разработчики Dualist похоронили свой проект, отключили все сервера и начали развивать сиквел. А уже к выходу Dualist 2 разработчики открыли исходный код первой части, что довольно неожиданно и необычно. Опенсорсная версия этой игры называется Open Dualist. Вот это поворот! Если не пробовали эту игру, можете заценить. Ее можно поиграть везде, даже через браузер. Apple разрешили Музею Компьютерной Истории опубликовать исходный код операционной системы Lisa OS, которая в 80-х использовалась в компьютере Apple Lisa. Думаю, что вы, как и я, никогда не слышали об этом компьютере. Оказывается, что Lisa была самым провальным компьютером в истории компании Apple, а уже позже они выпустили более удачный Macintosh, о котором уже все знают. Собственно, открытие кода какой-то древней операционной системы особого смысла не дает. Но это произошло, поэтому почему бы и не рассказать об этом, ведь Apple не особо лезут в Open Source тему. Вышла восьмая версия не эмулятора Vine. Я хоть никогда и не рассказываю о нем, но все-таки это крупный релиз, поэтому расскажу, что тут нового в этой вашей восьмой версии. В этом релизе разработчики полностью завершили работу по переходу всех модулей Vine в формат PE, который используется в Windows. Такой переход позволяет исправить проблемы с античитами и DRM, то есть защитой от копирования. Также должна улучшиться совместимость с 32-битными приложениями и работой Vine на процессорах ARM. Еще в восьмой версии используется новая светлая тема, то ему Windows приложения стали выглядеть куда лучше. Также Вайн добавили поддержку HDR, что конечно же полезно в первую очередь для игр. Разработчики LibreOffice обновили дизайн значков своих приложений, теперь они будут выглядеть вот так. Странно, что они так долго тянули с редизайном. Ну все, еще хоть немного интересных новостей реально больше нет. Месяц вышел скучным. Поэтому пока не забывайте отписываться, ставить дизлайки и т.д. Это очень поможет продвижению анала.